Привет всем, меня зовут Данил, в канализе БлофТВ и сегодня я расскажу наиболее популярные темы для снятия ТикТоков во второй половине 2021 -го года. Сейчас в ТикТоке наиболее популярны танцы. Но эти танцы можно сделать со смыслом. Тем самым вы убьете двух зайцев. Потому что многие школьники сейчас в преддверии лета и осенних первосентябрьских выборов в школе. Ну, выборов в школу. Школа у нас скоро начнется. Первое сентября же. И поэтому танцы с образовательным контентом будут наиболее популярны в данный году, а именно в данном времени года. Сейчас все-таки июль, август скоро начнется. Второй, получается, будет популярная тема, которую даже я снимал. Это обычные в его где мы находимся на руке какой-то пачка денег или какой-то дорогой предмет и у популярный звук тем самым человек думает что в конце какой-то э, офигеть э, эффект будет в конце видеоролика и ждет этого момента но кроме руки с Предметом в данном видеоролике не будет. Тем самым удержание будет у видеоролика большое. И ТикТок будет думать, что о, надо его продвинуть, как и Ютуб. Я сейчас в поле нахожусь, меня мошки, комары, оводы окружают. Да Донесусь. Получается, третий вид контента, который будет популярен в первом и может быть перейдет в 2022 год, это контент, связанный с детьми. Контент с детьми в ТикТоке запрещен, но если его всячески переиграть, то ребенок в кадре может находиться, но это если в правильно переиграть и подобрать всякую популярную музыку, тем самым видеоролик станет популярным. Если значение CTR и удержание видеоролика будет большим, это много связано с немного... Похоже на видеоролики Ютуба. Но ТикТок это другая платформа. И тут работают вообще по дорогому алгоритму. Если тебе нужна какая-то помощь в продвижении своего ТикТока и подсказки, какие видеоролики тебе снимать, то напиши мне вконтакте. Ссылка будет в описании. Также можешь подписаться на мой канал. Красная кнопочка, если горит, то обязательно надо подписаться и поставить этому видеоролику лайк. Всем спасибо, всем удачи и всем пока.